Всем здорово, с вами Гидр94. Сегодня у нас реакция на третью часть реалистичного Андертейла. А были офигенные просто. А, да, точно, я ошибил, Альфис. И не жалею об этом. Походу, при помощи этого я могу попасть на эту сторону, но мне так лень, да и настроения нету. О! Рояль в кустах! Ты грузи мальчик. Извини, извиняй, я только... Я просто... Аккуратно на ту сторону. Какая-то у него шея, блин. Прости. Пардон. Извиняй. О, привет. О, классно, да это же Мудатон. Метатон. Ты скорее Груда Хлама. Я прав, братки? Правильно, браток. Спасибо, браток. Ну и чем занимаешься, масло кипятешь? Ты пришел намного раньше, чем я ожидал. Ты бы поучаствовал в моем кулинарном Зачем? шоу. Зачем? Потому что я куку. -ку. Передашь мне яйца. Ну а что, нет? О нет, я подскользнулся! Какой же я неловкий индивид! Все идет не <с по плану! Окей, я залечу туда! А ты бери этот джетпак и догони меня, чтобы получить приз! Не сделаешь, убью! О, как шикардос, тебя? я определенно в деле! Ты готов? Поймай меня! Ага, ты слышал, что говорил? А, ты про исследование геомной да? одного размера на морозе. Что здесь пройдет ребенок в полосатой пижаме. Вообще-то, это футболка, но можно использовать как пижаму. Я использую футболки как пижаму, это странно, вряд ли. И, похоже, этот ребенок боится пу. Да ты что? И, похоже, он очень жадный. Ну-ка постой, ты эту инфу с моей странички на Фейсбуке берешь. Не-не-не. Я не обладал его. Если ты про жадность берешь из статуса, в котором меня отметили. Это был сарказм. Я заплатил за бургер тогда. Типа все наоборот, я за все заплатил, и он такой, типа, о, ты такой жадный, хоть я и заплатил за все. Просто шутка, понятно. А пауки, я больше не боюсь пауков, даже наоборот люблю. О, Маффит добавила вас в друзья. Ты меня в друзья добавила, что ли? Палец соскользнул. Ага, конечно. О, лайки на выставишь, а? Да и гадаю, меня палец... палец соскользнул никуда ты не пойдешь. Как же я хочу тебя съесть! Кстати, помнишь ту историю про то, что я больше не боюсь пауков? Я соврал! Трагическая история о класс! о, Оромэо! Почему ты не признаешь мое существование? О, Друган! Какой сюрприз! Фу, это О, это ты, сразу. костяная рожа, скелет, который бухлом угощает и так далее. Да, это прозвище мое. Че, как, мужик? Как сам костяная рожа, скелетон, который бухлом угощает и так далее. Вообще огонь! Ну, увидимся. Нормас, мужик. Есть, слишком длинный отходов Это, мне надо кое-что с тобой обсудить, дитя. Если ты про счет, не волнуйся. Я определенно не буду платить. Нет, чел, не про это. Я смотрю, ты местных убиваешь что? Шутишь, что ли? Это была случайность? Вы тут такие неуклюжие! Я тебе лишь скажу, друган, если ты так будешь продолжать, тебе будет очень плохо. Потому что как ты пьешь, это ж вообще жесть будет. Тебе вообще плохо будет, поймаешь? Звучит как-то с строгнем. Давай нахера! <hacking> а вот эта проблемка. Ну, без труда не вытащишь ледяной рыбки из пруда. За нарнию! Как Примерно? в первой э -э -э -э -можно. не было уже. Забавный факт, на самом деле Альфиста еще, супер. Поверь, я в курсе Все ловушки, лазеры и прочая хрень Это она их включила Круть. И хотела быть частью твоего приключения Ну, это уже не важно, немножко Почему? Альфис мертва Что? Да? Она нашла, запнулась и упала на телефон Он Мне ей прям черепушку вошел, печалька было. Но ведь я хотел убить Альфис. Ну может она и выжила, кто знает, позвони ей okay. Окей Не отвечай. Обидно. Но ты один, хер мудак, я тебя все равно Я убью. прям знал, что ты это скажешь. Узри мою трансформацию! И кто-то теперь Не недобизофильная версия Майкла Джексона? Я такой классненький. Это очень стереотипно и оскорбительно для всех геев. Но я не гей. Тогда это просто оскорбительно. Хотя знаешь что, беру слова назад. Берешь слова назад? Да, в школе у меня был учитель, и она сказала, не суди человека по тому, как он говорит. Ведь они не могут изменить то, как говорят, и место рождения. С другой стороны, она была носорогом, забежавшим из зоопарка, и никто ее не понимал, кроме ее сына, который учился с нами. Он такой, мэх, по-русски он не говорил, но неплохо для ребенка. носорога, насорога я скажу. Хорошо, То -то же, приятного я дня, Я не понял. И тебе. Орамео, орамео. Oh. Right, uh, uh, uh, like it, uh. Ну как тебе такой черно-белый? Тебе дом? повезло, что я оформил защитное предписание. Я бы его в свою коллекцию добавил, дитя. Мне запрещено быть в 18-метровом радиусе от Бьонс, Ну ее зац только и занимает. У меня есть история для тебя, дитя. Давным-давно к нам сюда упал ребенок и. Может, перестанешь уходить, когда я истории Сорян, рассказываю? Такая, я голоден и еще что пожрать. Вот, держи! Уговор такой: если я тебе ее отдам, ты сядешь и послушаешь мою историю. История заканчивается тем, что люди конченые мудаки! что это за комплимент! Тупой жираф. Почему все думают, что он жираф? Моисей? Или кто там еще из святых есть? Хочешь поговорить о Боге нашем Иисусе Христе? Да я шучу, Чел. Я тебе что скажу: у меня башка болит вообще жесть. Как будто кто-то взял молоток такой, а голова это моя бывшая жена. И лупит и лупит. Полагаю, поэтому она и бывшая. Короче, друган, впереди Асгор. И это будет самое сложное испытание для тебя. Останешься ли ты жить в подземелье, или вернешься на поверхность? Поверхность О, нет, чел, я просто пытался драмы нагнать, типа того. Драматично, почти как твоя половая жизнь. Я сказал драматично, но откуда драма в том, чего нет? Уделал меня. Знаешь, Санс, когда я тебя увидел, я подумал, что ты тот еще лузер. О, спасибо, брат. И оказалось, ты норм, чел. Я же расплачусь, друган. <свист> не плачь, пожалуйста, пожалуйста, санс. <свист> ну, вот ты все испортил. Испортил все, Ты испортил все. <свист> а в гор. <свист> Сейчас подойду, дорогая. Ты там сохраняй настрой, пока я не приду. <свист> да я и так изгорю. <свист> а? а где горничная? Без понятия, но уверен, она где-то лежит неудовлетворенная. Извиняюсь, я поливал свои цветы. В общем, дорога. Ну, не не выпить? Я не пью чай. У меня тут водяра в холодильнике. Устроим? Читаешь мысли? Отлично, следуй за мной. О, это что? Это то, что не выпускает нас из подземелья. Понятно. Ну и где водка? Я обманул тебя из монущая. Тут сын! И теперь я должен убить меня. Меня убить, да я сам тебя убью. Ты заманил мне сюда, пообеща водку, а тут ничего нет, Да как ты смеешь? Знаешь, с я вернусь? Окей. Ты идешь или нет? Еще нет, дорогая. Ну и козёл! Угадай, кто! А теперь ты умрешь. Твоим цветом писем! Ага, я их растоптал! Что? Теперь Это... Это ранит меня так... Вот она, значит как! Всё подземелье осталось без надежды! Снова будущее вырвано из моих рук! И я просто хочу целоменям читать комиксы и играть на NES! Ну, блин, Марио Карди, я люблю! Если я тебя пощужу, сыграешь со мной? С тебя ведро водки, если я выиграю! Звучит прекрасно! М? А это чё за нахер? Моя халявная водка! <смех> <смех> Серьезно, его убил ты, цветок? <смех> Когда мне его звали Азгор, скорее соснор! Я правильно сказал, братки? Я правильно сказал? Правильно, братки! Я знаю, что правильно. Объяс В этом или убей, убей, или убей путь! Убий Так не научился убей, выговаривать. Будь, тебе ты ты буду это предложение строить. Теперь я заполучил остальные души людей. И если я убью тебя, дитя, я стану богом. А теперь смотри мое демоническое ТВ. И чё это? Это моё ТВ-шоу. Оно называется плауви шоу У моей жены всё хорошо, спасибо. Огонь, и сколько там серий? 72. Я рад это слышать. Знаешь, я не особо люблю марафонить. Ты будешь сидеть здесь, дитя, и смотреть мой сериал. Владые. Мир убей, будь, убей или убей, убей мир, убей Фиби, точно так же Почему? Нарцисс в натуре убил эту розу? Я не знаю, увидишь это в следующей серии, дитя. Знаешь, я прям реально втянулся, тиховато только, я прибавлю, ты не против? Да, пожалуйста. О, а я нажал, что я нажал? Ты нажал кнопку выхода. Да извини, чувак, я звук хотел прибавить! Славье, я отвечаю, не хотел, мне реально понравился твой сериал! Я думаю, его бы на Netflix, он бы стал хитом! Ты правда так дубель. Ну тогда увидимся. Ну вот я и здесь. Выход из подземелья. Это было дичайшее приключение, и настал час вернуться домой. Что? Привет! Где я? Ты в раю подземелья, место, где ты сможешь прожить вечность с нами. Нет. Да! Все, кого ты убил здесь. Смотри, это кот из твоего детства. Он рад тебя видеть. Я Чтобы пройти сквозь Портал твою жизнь. Нет. Нет. понял. Нет. Нет. Это офигенно, блин. Буду ждать следующую серию. До следующего видео.